Всем привет! В этом видео я собрал топ 10 способностей эсперов из аниме «Великие из Бродячих Псов». Довольно сложно составить топ по их силе, так как все способности уникальны и имеют свои преимущества и недостатки. Однако, я могу предложить вам 10 самых интересных и мощных способностей, которые появлялись в аниме. Приятного просмотра! Способность! Поэзия Допа Куникида Доппа обладает уникальным даром. Он может создавать любой предмет, который знает, всего лишь написав его на лицке блокнота. Он может создать практически все, от пистолета и гранаты до шокера и подходящего ключа. Более того, если Куникида заранее написал на листочке нужный предмет, он может его создать дистанционно, даже если у него связаны руки или он находится далеко от листа. Это позволяет Куникиде помогать своим товарищам, даже если они находятся на значительном расстоянии. Однако удары дара Куникида есть свои ограничения. Ограничения. Он не может создать предметы, размер которых превышает размер его блокнота. Таким образом, Куникида ограничен в создании крупных предметов. Кроме того, хотя можно было бы подумать, что Куникида стал бы самым богатым человеком на планете, создавая драгоценности, он не может создавать предметы, которые он не знает или не видел. Таким образом, дар Куникида полезен только в рамках его знаний и опыта. Хорошо, в этот раз будет еще лучше. Не отдавай любимую жизнь свою. Обладательница Дара Акика Юсина, прославленная бюро как садистка. Мало кто хочет стать ее пациентом. Способность не отдавая любимую свою жизнь позволяет излечивать даже самое тяжелое и смертельная рана мгновения ока, практически делая ее бессмертной. Однако в чем же минус дары? Чтобы излечить рану, она должна быть смертельной, что означает, дар не лечит легкие травмы. Кроме того, чтобы излечить средне раны, Акика должна тщательно поработать над своим пациентом. Таким образом, дар Акика Юсина не так универсален, как может показаться на первый взгляд, и требует определенных условий для его полного проявления. Способность. Позволяет мне получить физическую силу, равную потраченным деньгам. Великий Фитцеральд. Дара Фрэнсиса, основателя известной кирилли, заключается в возможности конвертировать деньги в физическую силу. Он может использовать деньги, чтобы улучшить свою скорость, силу, прочность и реакцию, делая его довольно сильно. Также он может обменивать драгоценности на силу. Однако сильная сторона Дара сразу же вытекает в слабость. Для того, чтобы стать сильнее, необходимо вкладывать больше денег. Если Фрэнсис не имеет достаточно средств, то его сила будет соответствующе ограничена. Кроме того... Поддержание ее сил также требует затрат, что ограничивает продолжительность использования дара. Таким образом, дар Фрэнсиса может быть очень полезен, но требует умения хорошо управлять своими финансами и не злоупотреблять свои силы. Я убила 35 человек и не заслуживаю жизни. Снежный демон. Стенд Кеки Изуми и ее матери. Кека может материализовать вооруженного катаной туха, выполняющий команды пользователя. Снежный демон довольно-таки сильный, и все, больше не могу ничего рассказать. Интересно то, что этот дар можно передавать. Так мать Изуми передала ей своей дочери. Минус фантомов в том, что мать слишком спеша передала способность. Фантом должен был служить Кеке, однако он выполнял команды, исходящие с мобильного телефона. Вскоре эта слабость исчерпала себя с помощью Дара, директора бюро детективов, все люди равны. И напоследок, возможно, снежный демон не может далеко уходить от пользователя. Прямо в ангелы, Шинель. Силушка Николая Гоголя, позволяющая манипулировать пространством благодаря плащу. Гоголь умеет телепортировать объекты в расстоянии 30 метров. Интересная и мощная обилка. Гоголь в частности использовал пистолет, который внезапно появлялся в воздухе. А если пистолет не сработал, то можно стол перенести с помощью плаща. Так сказать, сокровищница Гильгамеша на минималках. Выше уже говорил, слабость сешенери является расстояние способности. Ты предсказываешь мои действия? И ты тоже? Прости. Безупречность и тесные врата. Идентичные способности Андре и Оды, дарующие пользователям лицезреть на ближайшее будущее от 5 до 6 секунд. Внезапные атаки бесполезны против этого дара. Без слов. Крутая способность. Однако, недостатки есть. Те, кто знает о способности, могут использовать против нее медленные ловушки. Однажды Ода попался на такую ловушку с мечом Темари, который был пропитан ядом. Также была такая ситуация, где способности Андре и Оды были одинаковы. Оба видели будущее друг друга, создав непонятные. Некую сингулярность. По итогу, это привело смертью обоих пользователей Дара. Теперь гравитация тебе не подвластна. Что? Я могу блокировать силы других людей. Неполноценный человек. Сила всеми известного самоубийцы Асаму Дазая. Единственное в своем роде, Дазай нейтрализует все силы эсперов. Для этого нужен прямой физический контакт. С помощью Дазая удобной поимки опасных эсперов. Тем не менее, минусы его способности имеются. Первое, нужен физический контакт. Если контакта не будет, то эспер возвращает себе силы. Второе, нейтрализует он силу эспера. И что дальше? Проект может быть сильнее дозая, поэтому под руку нужен помощник. Третье. Есть такие люди, у которых на вид дар, но на самом деле их нет. Например, это Рампа или Лавкрафт. Стой! Стой! Не трогай его! Преступление и наказание. Обладатель дара знатный писатель Федор Достоевский. Да, способность не раскрытая и думается, не должна быть в топе. Федор ее показал единожды, когда полицейский слегка коснулся его одежды. В итоге, последний намертво упал из зарыгая кровь. Похоже, физический контакт не обязателен, так как полицейский был в перчатках и коснулся он всего лишь одежды. Ну, согласитесь, имбовая обилка. Так как способность само по себе не неразкрыта, то и слабости неизвест. Наверняка неполноценный человек может аннулировать дары Достоевского. Тебя размазать гравитацией. Смутная печаль. Мощный и опасный дар Чуи Накахары, полученный при слиянии с божеством или Эспером под именем Арахабаки, известным как Бог Разрушения. В обычной форме Чуи контролирует гравитацию. Чуи умеет летать, держаться на стенках как паук, многократно усиливать свои удары, печатать на землю предметы и людей, делать своего рода щит из-за гравитационного барьера. Словом, очень сильно дар. После того, как Дозай не сумел нейтрализовать силу Лавкрафта, Чуи пришлось активировать истинную силу Смутной Печали. А именно порчи. Данная форма придает вешалки для шляп власть, которая И не снила с моему отцу. Чуя становится разрушительным терминатором, уничтожая все на своем пути. При порче Чуя может создавать черные дыры, а также не подпускать себе никакие атаки. Сразу перейдем к слабостям. Например, пространство Рэмбо не поддается законам физики. тамошние объекты не были подвластны Чуя. И конечно, Порча со временем убивает вешалку для шляп. Поэтому Чуе нужен дозай. Дазай. «Ты цела?» «Где же ты была?» Я так волновался! Авито-сексуаль. С помощью этого дара Мори может вызвать Элис, настраивая ее характеристики любым способом, и манипулировать ею как оружие. Он может делать так, чтобы она левитировала, преследовала врагов на высокой скорости, и даже спасать его от неминуемой опасности. Безоговорочный контроль над Элис позволяет Мори вызвать ее по своему желанию и заставить атаковать своих врагов. А с помощью огромного медицинского оборудования, имеющего отчертание гигантского шприца, встраивает настоящую резню. И зачем мне это все? сложные слова. Хотел сказать, что Витазахтуализ это лучшая версия снежного демона, но не, не это я хотел сказать, а то, что эта способность должна была быть где-то восьмом месте, да или седьмом, но я забыл. Я забыл, когда я текст писал. 9 сделал и одну забыл. Так что вот... Возможно, звук хреновый путь, поэтому да. На этом все. Извиняйте, если в мой топ не попали ваши любимые способности и него. Как я говорил в начале, интересных сил среди эспиров множество. Одни лучше всего для тактики, ловушек, другие напрямик заточены на силу. Да, в топ этот не попал дар Акутагавы. похожие на силу Чуи. Ну ладно, спасибо за просмотр. Ставьте оценки оставляйте комментарии. До скорой встречи.